Вас приветствует магазин Sport Extreme Vivite. Хотела бы вам сегодня презентовать очень яркий, качественный набор для юных роллеров. Это набор чешской фирмы Tempish. Называется он UFO Baby Skate. В этом наборе производитель предусмотрел все, что может понадобиться юному спортсмену. Данный набор есть двух цветовых решениях, синий и розовый. Синий для мальчиков или универсальный для девочек, которые любят темные цвета. Ну, розовый исключительно для девочек. В рюкзаке у нас идет пять вещей, которые необходимы нам для катания. В первую очередь это шлем. Он не регулируется по размеру, но у него есть быстрая подгонка. По, по размеру и креплению защита защита запястья на локотнике с пластиковыми накладками регулируется все с помощью резинок и липучки которая впереди идет и защита колен. Вся защита сделана на основе плотного материала внутри пена, что защитит маленького спортсмена от падений на начальных этапах катания. И сами ролики. Вот так выглядят ролики. В чем плюс именно данной модели? Она раздвижная. Эта функция поможет в первую очередь продлить катание вашего ребенка на несколько лет. Перед вами представлен размер XS. Он идет на трех колесах и закрывает размерную сетку 26-29. Также есть такой же комплект в размере S и M. Раздвигаются ролики очень легко. Здесь откручивается, и ролик или раздвигается, или сдвигается. В зависимости от того, какой вам нужен размер. Есть две клипсы для того, чтобы затянуть ролик и правильно отрегулировать размер. Ботиночек внутри тоже регулируется по размеру. Это тоже немаловажно. Регулируется с помощью липучек. Этот набор является одним из самых популярных на сегодняшний день и самых продаваемых. Его цена очень низкая, как, как по мне. И качество самих материалов, использованных при производстве этой модели, очень высокие. Здесь стоят хорошие подшипники. Ботинок сделан из композитного материала. Использован алюминий, что облегчает ботинок. Колеса из носостойки, в принципе, на таких роликах может откататься не одно поколение ваших детей. Заходите к нам на сайт, не забывайте про то, что ребенок должен кататься в защите. Это в первую очередь его безопасность и безопасность других деток. На сайте представлен очень большой выбор, но именно этот комплект является хитом продаж. И по качеству он не уступает, и по функциональности. На сайте также представлена размерная сетка, по которой вы сможете подобрать правильный размер для вашего ребенка. И почитать, какие ролики и для каких целей катания необходимы. В этом наборе также есть тормоз, что тоже облегчит быстрое обучение ребенка. Дабью, точка